А ну дай другую лапку или повернись. Привет, буду пеш. Привет. Всем привет. Сегодня ноябрь. Нет. Сегодня почти 15 октября Так и гуляем самая длинная лавочка, где не знаю, метраж, но факт есть факт она не прекращается вдоль Дуная Корабли на территории